Надо развивать, но надо развивать понемногу, всячески поощряя ребенка за проявление этих качеств. Учитывайте состояние ребенка. Ну, скажем, если сын или дочь устали или перевозбуждены, не, заставь, не надо заставлять их убираться в комнате сразу после ухода гостей. Можно же оставить уборку игрушек на завтра, когда дети выспятся и будут более сговорчивыми. Смотритесь к ребенку и постарайтесь понять, какая домашняя работа больше соответствует его складу характера, его вкусам. Ну, может быть, он отказывается убирать игрушки, но проявит интерес к технике будет с удовольствием пылесосить, орудовать миксером. Многие дети охотно соглашаются мыть посуду, стирать своё белишко, им нравится играть с водой, а вот тут такая еще и домашняя работа. Кто-то хочет проявить самостоятельность, рвется сходить в магазин. Не надо лишать детей таких разных возможностей. Мы ведь тоже стараемся подбирать работу по своим склонностям. И когда распределяем домашние обязанности между взрослыми, учитываем, у кого что лучше получается. Ведь что лучше получается, то, как правило, и больше нравится. Но если, несмотря на все ваши попытки и ухищрения, сын или дочь, упорствуют в своем нежелании вам помогать, вот тогда не стоит тратить усилий на долгие уговоры. Потому что тут дело вовсе не в том, что они чего-то недопонимают. Дело в том, что им хочется навязать вам свою волю, самоутвердиться за вас счет. В таких случаях лучше перевернуть ситуацию, заставить детей почувствовать, так сказать, на своей шкуре, как неприятно столкнуться с непробиваемым эгоизмом. Но только сначала нужно объяснить свое поведение, соотнести его с поступками ребенка, чтобы ему было понятно. И главное показать правильный выход из ситуации. Дескать, ну вот разумные люди поступают так-то, так-то. Ну, вообще решай сам. Только учти вот какие будут последствия. И предоставьте детям Возможность самим сделать выбор. Ну, предположим, сын отказывается категорически от всякой помощи по дому. И вечером после ухода гостей, и на утро пол завален машинками, деталями конструктора, а он как будто этого не замечает. Ну, тогда имеет смысл запастись терпением. Очень скоро сыну что-то от вас понадобится. Ну, например, там он захочет посмотреть мультики. И тут нужно спокойно, только спокойствие важно тут соблюдать, потому что иначе, если вы будете как-то обидно говорить, ребенок обидится, и эта обида будет собой все остальное заслонять. Вы можете ответить, ну я, конечно, с радостью пошла бы тебе навстречу и разрешила посмотреть телевизор, но ты ведь не хочешь выполнять моих просьб, а почему я должна? Это несправедливо. Ну, скажем. Он такой демонстративный и сделает вид, что ему не нужно, скажет, и не надо. Ну, ничего страшного, не надо пугаться. Через некоторое время ему захочется еще чего-нибудь, ситуация повторится. Ну, взрослые, когда вот об этом идет речь, они говорят, ну, он же начнет каприз. Тут главное не пугаться и не спешить исполнять его требования. Ну, выдвиньте условия, например, такое. Ты уберись в комнате, а я тем временем сделаю то, что ты просишь. Дайте возможность подумать. Можете прибегнуть к отвлекающему маневру. Например, такую пару вариантов. Как ты хочешь, чтобы я убрала мягкие игрушки или сложила в коробку кубики. То есть вы идете навстречу, что-то ему предлагаете, но тем не менее свое требование убрать игрушки все-таки не так сказать, убираете. Очень важно сохранять дружелюбие. Вы можете пойти на какие-то компромиссы, но вот в одном я вам советую стоять твердо. В таких случаях лучше никаких авансов не делать сын получает желаемое, то только после того как он выполнит ваши условия и не минуты раньше. Опыт показывает, что если взрослые не срываются на крик, не начинают метаться из крайности в крайность, ребенок в конце концов выбирает тот вариант, который кажется ему самым подходящим. и фактически он идет на уступки, но не страдает от уязвлённого самолюбия, потому что у него остается чувство, что он сделал свободный выбор. Хотя иногда бывает полезно и некоторая встряска, ну, в крайних случаях, конечно, чтобы это не стало таким постоянным методом воспитания, не приелось. Вот э, у нас был, например, такой пример. Э, мама восьмилетнего Володя э, перепробовала все педагогические приемы, наконец исчерпала их, Молча собрала игрушки и мешок положила их и понесла к выходу. Она говорит, ну, раз ты так с ними обращаешься, значит, они тебе не нужны. Ну, тогда я, пожалуй, отдам их соседям седьмого этажа. У них мало денег, дети даже не мечтают о таком дорогом лего. Я думаю, они будут его беречь. Причем мама говорила тихо, но решительно. Володя не поверил. Мама не раз грозилась что-то такое сделать, но никогда ничего не делала. И вот только когда замок щелкнул уже, дверь захлопнулась, до него дошло, он заревел, выбежал на лестницу. Но тут мама поступила, на мой взгляд, мудро. Какие-то игрушки они все-таки отнесли ребятам. То есть она не хотела, чтобы в сыне поощрялась жадность. Но большую часть оставили. И проблем с наведением порядка в комнате... С тех пор больше не возникало. Ну вот я и вам желаю тоже руководствоваться подобными принципами при учении детей к дисциплине. Ну а сейчас вторая часть нашей беседы – ответы на вопросы лиц педагогика. Вот такой вопрос. Как воспитать в ребенке благодарность? С какого возраста приучать к слову ⁇ Спасибо ну, ⁇ Но это зависит от того, когда ребенок говорит уже. Но вообще приучение происходит само собой, если дома часто ребенок слышит ⁇ Спасибо, пожалуйста ⁇ Если к ребенку обращаются не в приказном тоне, а часто ему тоже говорят ⁇ Сделай то-то, пожалуйста, спасибо ⁇ то это слово становится очень... Таким привычным, обиходным. И ребенок его тоже начинает употреблять. Вот такой интересный вопрос. Очень актуальный. У друзей двое деток. Мальчик восьми лет и девочка четырех. Сын очень активный, все время что-то рассказывает, шумит, кричит, требует, чтоб его слушали, с ним играли. утверждают, что он лучше всех все делает. Сестренка находится в таком же тонусе. Взрослые сильно устают в их обществе. Но родители утверждают, что это пройдет с возрастом. Надо ли этим родителям объяснять, что это ненормально и как объяснить? К сожалению, сейчас такое поведение бывает часто. Но отчасти, конечно, родители правы. С возрастом действительно такая детская непосредственность. и... Э, ну, Излишняя эмоциональность, излишняя активность пройдет. Но э, совершенно не обязательно пройдет такое неуважительное а отношение а детская ревность, детская своеволия. Совершенно не обязательно пройдет вот это желание выпить от себя в ущерб другим. Э, ну, конечно, важно родителям дать понять, что это все-таки не норма. И э, мне кажется, что сейчас очень многие проблемы у взрослых и у детей возникают от того, что э, ну, как-то не соблюдается бытовая культура, культура общения. Вот очень сильно же у нас упала общая культура поведения. Поэтому э, культурный человек так не будет себя вести. Он будет считаться с окружающими. Детей очень важно этому учить. Ну, хотя бы вот... Из этих соображений можно попытаться объяснить что-то родителям, что если ребенок в таком состоянии придет в школу, а он же уже учится в школе, если ему 8 лет, значит он уже наверняка там имеет какие-то нарекания, то ничего хорошего, а девочка будет ему подражать, и уже подражает. Вот такой вопрос. В семье родился долгожданный малыш. Муж сорок 40 лет стал отцом. Но отцовский инстинкт у него не проснулся. Он ревновал жену к ребенку, отношения испортились. Семья распалась. И сейчас папа ни разу не спросил бывшую жену, как там растет сын. Как это скажется на сыне? Он вырастет таким же? И в чем причина индифферентности отца к ребенку? Ну, сын совсем не обязательно вырастет таким же. Это очень во многом зависит от того, как его будут воспитывать. Проблема воспитания детей в неполной семье – это очень большая проблема. Тема ни одной лекции. Но, конечно, можно воспитать ребенка наоборот, с чувством ответственности, уважения к другим людям. Почему же такой отец? Ну, опять-таки, это трудно сказать. Само... То, что только в 40 лет он решил стать отцом, то уже как-то выпадает из общего ряда. Но сейчас в обстановке насаждения эгоизма, инфантилизма, к сожалению, такие вещи бывают. Ведь когда взрослый мужчина, 40 лет, это уже взрослый, совсем зрелый даже человек, ревнует, как маленький жену к ребенку, это, конечно, очень инфантильное поведение. Может быть, он сам рос в, в такой вот неполной семье, и э, ну, как-то его слишком опекали, слишком баловали, э, подкрепляли в нем вот эту инфантильность. Э, увы, такие случаи сейчас бывают достаточно часто. Ну вот, Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.